Постсоветским пространством у нас человек может стать буржуем, в случае если он имеет хорошие знакомства. И именно поэтому очень важно обучать своих детей коммуникации, знакомствам, находить хорошие знакомства, дорожить этими знакомствами, коммуницировать с этими людьми, стараться для этих людей. Не имейте 100 друзей, не имейте 100 рублей, а имейте 100 друзей.